Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов Scalper Signal. А если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. А мы продолжаем. Индикатор для бинарных опционов Scalper Signal представляет собой простейший сигнальный индикатор который генерирует большое количество точных сигналов и подходит для торговли как простыми опционами на таймфреймах м 15 и выше, так и для опционов на таймфреймах M1 или M5. Плюсом данного индикатора является то, что использовать его смогут даже новички, так как помимо отображения самого сигнала, индикатор также выделяет фоном сигнальную свечу. Также стоит отметить, что в сети распространена версия без алертов, но с нашего сайта можно будет скачать версию индикатора именно с алертами как уже становится понятно правила торговли по данному индикатору очень просты и подразумевают только слежение за стрелочками индикатора и если на графике появляется зеленая стрелочка направленная вверх то это говорит о покупке опциона call а если появляется красная стрелочка направленная вниз то следует покупать опцион PUD. Для самих сделок можно использовать разные экспирации и одна из них подразумевает три свечи, а вторая одну свечу. И новичкам конечно же лучше поначалу торговать с экспирацией в три свечи, так как это несет в себе более меньшие риски. А опытным трейдерам или скальперам можно использовать одну свечу. Но стоит понимать, что турбоопционы сами по себе являются рискованными, так как за одну минуту сложно предсказать будущее движение. Также данный индикатор обладает некоторой особенностью. Однако некоторые трейдеры считают, что это наоборот большой минус. И заключается он в том, что сигналы по данному индикатору появляются на три свечи назад. И поначалу может показаться, что из-за этого торговать по данному индикатору не получится. Но это не так, что можно будет увидеть далее при совершении реальных сделок. И еще стоит обратить внимание на то, что тем трейдерам, которые любят торговать по тренду, данный индикатор может быть не очень полезен Так как изначально создавался для скальперских сделок против тренда Теперь давайте попробуем совершить реальные сделки с экспирацией в одну свечу Даже с учетом того, что сигналы индикатора появляются на три свечи назад И посмотрим, что из этого выйдет И по итогу можно видеть, что было совершено 4 сделки, 3 из которых принесли прибыль, а четвертая закрылась в ноль. И все это с учетом того, что сигналы индикатора появлялись на 3 свечи назад. Но конечно же 4 сделок будет довольно мало для того, чтобы сделать полноценный вывод. И поэтому стоит самостоятельно протестировать данный индикатор и поторговать с ним как на экспирации в одну свечу, так и на экспирации в 3 свечи, чтобы подобрать то, что подходит более всего и на реальный счет стоит переходить только после того, как будут подобраны работающие условия для торговли по данному индикатору. Если же вы сразу начинаете торговать с данным индикатором на реальном счету, то обязательно придерживайтесь правил money management и risk management. И не забывайте о том, что для торговли не обязательно иметь очень большой торговый счет, и начинать можно и с маленьких счетов. Если данное видео было для вас полезным,